Ладно, Санек, вырубай эту хуйню, я сейчас обосрусь. Итак, это наркоигра про пятерку. Я даже думаю, когда будет свободное время, я буду ее прокачивать. И эту игру в отличие от той, вы можете скачать уже сейчас. Как ее установить вы можете узнать в описании. Ну что же, я пошел. Всем пока! Опять куда-то жирный Кирилл плывет опять куда-то. Жирный Кирилл плывет опять куда-то. Жирный Кирилл.